Всем, друзья, привет! С вами Димас, оператор Антон, вы на канале Клубс Хукс. И сегодня решили приготовить для вас, в принципе, такой легкий корейский салатик. Он, опять же, может подойти как под застолье. Он как бы и сезонный, и не сезонный. В принципе, продукцию такую можно найти круглогодично. Опять же, зимой немножко подороже она будет стоить. Корейский салатик фасоль с морковкой. Такая вот корейская будет у нас закуска. Ну, у них, у корейцев, в принципе, все идентичное по своим добавкам, по вкусу только отличаются там основные ингредиенты, так что фасоль у нас будет сегодня стручковая такая вот интересная, мы сейчас ее вот отварили, предварительно буквально минут пять-десять она у нас покипела, было разное цветом и фиолетовая и а стала вот вся зеленая фиолетовость наша смелость. достаточно хрустящая, нежная фасоль из ингредиентов у нас будет также основных присутствовать морковка по-корейски натерли ее тоже заранее, чтобы время не терять, как бы она сейчас дорого, в данный момент чеснок, два зубчика все зависит от того, как вы любите чеснок или не любите, но как бы в этом блюде чуть присутствует чесночное, потому что корейцы они любят пикант также идет петрушка ну, либо что, какая зелень у вас есть там, укроп или подобное что-то свежее, естественно, это все свежее перец э, тоже все по вкусу, как вы любите, у меня дробленые тут 4 перца, очень вкусная приправа советую, покупайте, увидите а, соль, сахар присутствует и вот такая приправа интересная всем с сенсой уже приправа, заправка для моркови по-корейской тут, естественно, все специи есть но мы, естественно, тоже своего добавим ну, как бы она еще даст пропитку, насыщенность этому блюду и как бы чуть химии вот это даст и вот уксус мы добавим яблочного буквально пол столовой ложки тоже он даст свою кислинку. В принципе из ингредиентов все. И если я забыл сказать, что сахар с солью два к одному сахара две части, соли одна часть. И опять же соли можно взять еще меньше, потому что куча всяких приправ. Смотрите, у нас тут фасоль такая отло... с огорода, даже с этими спучками какими-то отломными. Она даже немножко теплая сверху вываливаем морковку чуть-чуть добавляем перчика ну на любительное я побольше добавил ну чайная ложка точно выходит сюда соль сахар посыпаем ну где-то я добавил если так подумать столовую ложку сахара и где-то пол чайной соли примерно сейчас попробуем потом и посмотрим добавить нам что-то не добавить также возьмем чеснок. Пару зубчиков выдаем. Лучше взять чеснок давилку, чтобы чуть-чуть помельче он был. Более разошелся по всему блюду. Чуть-чуть петрушечки. Сильно мелко не надо рубить так должна чувствоваться здесь наши приправы пакетик тут тут написано 700 грамм готового салата тут точно больше есть так что можно смело выливать но мы добавили тут соль сахар из за этого я думаю чуть-чуть мы оставим вот. вдруг будет слишком остро как бы добавить там возможно успеть Замечательные приправы. Всем советую берите. Вот и буквально чай, чайная ложка. Ну, может чуть побольше. Уксуса яблочного я обычного ее возьму. Все, идем сейчас за нашим маслом готовить обуви. А ну вот, друзья, подготовим наше масло для нашей нашего салата корейского. Где-то 150 миллилитров масла растительного. Ждем сейчас, когда она нагреется. Ну, вы видите, пойдет демок. И добавим кориандр. В принципе, масло у нас будет готово. Можете это сделать просто масло разогреть. Кориандр уже туда всыпать. И даем наш кориандр и снимаем с огня. А, ну, вот смотрите, мы залили наше масло раскаленное, ну и перемешиваем. Сразу аромат пошел приятный. Друзья, ну смотрите, вот мы замешали такой замечательный салат, он еще тепленький достаточно. Сейчас уберем его в холодильник, он остынет за час-полтора примерно, и будем пробовать, как он на вкус. Ну, если вы желаете сделать заготовку такого салата на зиму, то без проблем уже можете раскладывать по банкам и ставить в токлав или где вы этим занимаетесь делами. Но мы как бы салат приготовили ненадолго, так что вот... Будем сейчас подождем какое-то количество времени, час-два и будем есть, потому что он настоится. Как бы все корейские блюда, надо, чтобы они постарались, пропитались. Так как они медиум все, либо сырые, заливаются всякими соусами, надо им настояться. Все, сейчас ждите, будем пробовать. Ну, что будем пробовать, что у нас с наш с нашим салатом получилось. Такой прекрасный, чудесный салат. Как всегда, у корейцев аромати... ароматика хорошая, такая как кориандровая. Ну, час где-то у нас постоял, примерно. Может, большего, если вы как желаете. Как бы, ну, он еще вкуснее будет. Будем пробовать. Обязательно морковка, фасоль. М -м -м -м -м. Очень шикарно. Очень вкусно. Обязательно, обязательно пробуйте на соль, на сахар. Обязательно должен быть сладкий, если вы что-то хотите корейское сделать ну просто попробуйте морковку по-корейски вы поймете вкус он идентичная ну а все наполнительнее ваше усмотрение а сегодня была фасоль сручковая и морковка вот такая а по-корейски с, с такими вот ингредиентами, которые мы вас нашли получилось очень вкусно, свежо достаточно все хрустит, даже очень хрустит пробуйте, готовьте такой сезонный салат опять же Повторюсь, можете его на зиму заготовить. Он еще у вас будет вкуснее, потому что постоит. Так сказать, отдохнет, остынет. Но обязательно его как бы в клави где-то вы там делаете все эти свои дела. Всем приятного аппетита. Ставьте лайки, дизлайки, пишите комментарии. Обязательно, кто понравилось, не понравилось видео, что вы делаете, какие салаты, обязательно там лайк с вас. Подписка, кто кому канал понравился. В частности, я оператор, хотя вы редко видите. Всем добра и мира. С вами был Димас и оператор Антон. Увидимся.